Я Виктор Дерягин, тренер по лыжным гонкам. Приглашаю вас на учебно-тренировочный центр Кавгалова. На групповые и персональные тренировки. Я научу вас классно кататься и быстро бегать. Записывайтесь на тренировки, согласовывайте время и приезжайте Сюда. Здесь можно кататься на лыжах круглый год в лыжном тоннеле, хорошая лыжероллерная трасса, прекрасные имитационные круги, много озер, можно ходить в кросс-походы, бегать кроссы и так далее.